Сегодня мы с вами будем рисовать животное Серну. Сначала рисуем ей мордочку. И на Как она у нас будет идти? Серна это влекопытайшая животное. Серна есть в козье. название животного дословно обозначает скальная коза. То есть серны обитают в скалистых местностях, хорошо приспособлены к перемещению по Миниатюрно, коротко и зауженная. Глаза большие, острые, узкие, шелевитные. Прямыми глазами из подгрудной области, как у самсу, так и у самок. Дорога. Они гладкие. Mm-hmm. <laughs> Я еще рисую. Первый. карандашами. Теперь мы будем ее заканчивать. Сначала мы Okay. Nice. Oh, that's okay,